Добрый день. В приемную персона. Ничего к проносу нету курящие и режущей предметы. Ничего нету. Все, что при себе имеется, откладывайте, пожалуйста, все вы имеете Все, что при себе имеется? Ну трусы имеются, все. Трусы Можете или вы обизуете? Вы сказали все. Так все или не все? Все предметы, которые при себе имеете, выкладываете рядом с рамочкой? Я и говорю, какие все то Непонятно. Ваша формулировка непонятно. Вы уже крайний раз не хотели Ром. А, да, кстати. Без рамки пойду. Вашу желание. Закон? Да. А так что мы вас знаем? Так, знаете, я что проверяю. Лайб. Все, а. пожалуйста, не на процесс? Нет. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Нету. У вас же есть паспорт. Нету нет. А как вас пропустили без вот паспорта? Вот поэтому. Но ну, я не могу принимать документы без паспорта. Ну а я сейчас через пять минут по почте их отправлю, вы их примите. Ну понятно, да. А, значит, вы ужете, что не можете принять. Начальник отдела мне разрешила давайте. Так, сейчас надо, сейчас уже перепуталось все. Там что? Отвод в номер два угу. И штампики сфотографируем. Вы каждый раз мне не доверяете почему-то? У меня с памятью проблемы. Это одна -а -а. Благодарствую. Все, благодарствую. Спасибо.